Есть корабли, плавают по морю, И на одном из них ты увези меня Далеко, далеко, чтоб никто не нашел Далеко, далеко Начать все сначала и небо будет для нас разве мало, мало, мало? Грустный усталый взгляд, песня печальная. Смотри на меня, я так не вынесу Дальше мне без тебя, небо еще трудней Без тебя, без тебя Ведь только нам, только раз Дадут начало. Какая красивая песня. Блин, в конце чуть не туда ушла я на дворничной руки. А можно я еще раз? не спою. Я такая наглая. Hello, Маша. Hello, что с Машей? Интересно. Сейчас. Сейчас конечно еще раз. конец просто было спасибо огромное за донат красивая песня вот так вот так что наш список пополняется и поучаствовать в этом можешь и ты сам дорогой мой зритель